где мне достать бы билет А билету цена Медный грош, да простая копейка Но его не найти Но его не купить Билеттершу в окошке Об этом проси, не проси Мне один пассажир Говорил, будто ехал туда Но была кем-то сломана стрелка А другой рассказал на случайном такси Я давно разузнал Много малых и средних И дальних маршрутов Только все не туда Хоть купы, хоть и СВ И всегда есть билеты на рейсы В различных портах Только в этих портах И на станциях нет у меня никого Почему-то Может быть потому что все мои в тех прекрасных местах и теперь для меня нет ни сна, ни покоя, ни места. Когда ехать туда, как туда долететь и кто сможет теперь мне помочь или все рассказать о местах, тех что нет в карте, от Владивостока до Бреста, все об этих краях. Да мне очень надо, попасть, знаю, я есть края. Походи, поищи попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах, тех нигде, брат, помине и нет. Там в озерах вода, будто божья, роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы.